Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители информагентства «Ледокол». Наш воскресный телемост приветствует наших постоянных гостей. Сегодня мы рассмотрим очень важный вопрос. Внутриполитическая ситуация внутри нашей страны. Наши эксперты. Председатель Союза геополитиков России Константин Валентинович Севков. Здравствуйте, Константин Валентинович. Здравствуйте. Военный эксперт Жилин Александр Иванович. Здравствуйте, Александр Иванович. Здравствуйте. Итак, Константин Валентинович, внутриполитическая ситуация в стране. Мы видели с вами, будем говорить, непонятный мятеж вокруг трех кандидатов, не состоявшихся в Мосгордуму. Мы видели ситуацию в Казани, где люди потребовали впервые политических изменений, изменений в Трудовом кодексе Российской Федерации. Мы с вами видим ситуацию, которая складывается вокруг Украины и вокруг Ирана. Итак, как это все, будем говорить, отражается на политическом состоянии страны? Чего ждать, по-вашему? Ну, я бы еще добавил, что помимо всех этих позиций, которые вы назвали, это серьезнейшие потрясения в, системах, в силовых структурах. Я имею в виду массовые, достаточно многочисленные аресты крупных коррупционеров с широчайшей лаской в средствах массовой информации, Федеральной службы безопасности и МВД. Это тоже очень важный признак того, что сейчас происходит в стране. Я начну с внутренней ситуации. Прежде всего, надо это констатировать, буду компактен, чтобы долго не говорить. Своить, но говорить. Вы... Тезис. Значит, первое. Э -э в стране нынешняя действующая власть исчерпала основные ключевые ресурсы, обеспечивающие контроль над ситуацией внутри страны. Первое. Духовный потенциал. Ресурс. Это идеологический. Все-таки ранее, начиная с 90-х годов, идеи либерализма пользовались большим успехом. Сегодня это провальная вещь Больше ничего альтернативного, идеи на идеи она предложить не может. Экономический ресурс исчерпан также. И, наконец, силовой ресурс, он тоже весьма ограничен в применении, в силу того, что эти силовые ведомства далеко не так надежны, как это предполагалось. Извне наращивается давление на Россию, что обусловлено общей проблемами глобального капитализма и Теми противоречиями глобального характера, которые раздирает капиталистическое общество глобальное сегодня. В этих условиях нарастает конфликты между двумя главными группировками в политической элите России, одна из которых ориентируется на и жестко замкнута на Запад. Западные спецслужбы контролируются ими. Другая группировка, которая тоже связана с Западом, но в меньшей степени она претендует на э, статусную роль в этом западном обществе, это группировка, которая называется у нас вертикали власти. Эти две группировки, которые условно, подчеркиваю условно называю либеральная и имперская, ведут между собой ожесточенную борьбу. Имперская группировка опирается преимущественно на административные ресурсы силовиков, хотя и контролируют госкорпорации экономические. Либеральная группировка опирается преимущественно на банковский сектор, на транснациональные элиты, отчасти сырьевой сектор в России и, соответственно, средства массовой информации ведут ожесточенную борьбу. Обе группировки имеют хороший информационный потенциал, и поэтому конфликтность в этой сфере нарастает очень интенсивно. По этой связи те события, которые мы сегодня наблюдали вот с этими тремя или там сколькими депутатами, которые рвались в Мосгордуму, это как раз проявление, очередная, там, скажем так, атака либеральной группировки на силовиков. Причем э, силовики отбиваются, но не очень решительно, как это могли бы они делать ранее. До этого либералы атаковали силовиков по другому направлению путем э, при создании проведения информационной кампании в отношении коррупционеров. Э, традиционно. Всегда, это хорошо известно, когда в силовых структурах, особенно правоохранительных, таких как ФСБ, МВД, выявлялись коррупционеры, старались это дело не придавать огласки. Сейчас это дело придается в массовом порядке огласки, дискредитируя эти структуры сами по себе. Таким образом, мы можем говорить о том, что в нынешних условиях существующая политическая власть России, действующая политическая элита расколота, и в ней идет жесточайшая внутренняя борьба. Это чем-то напоминает ситуацию, которая складывалась в России где-то начиная с 13-14 года, прошлого века. Ситуация усугубляется для этих двух, скажем так, башен Кремля, как сейчас говорят, тем, что нарастает давление извне. Давление извне также обусловлено тем, что глобальные противоречия давно перезрели, они настолько серьезны, что... Разрешить их мирным путем каким-то путем невозможно. И о возможности развязать войну, первую или как это была, Первая мировая война или Вторая мировая война невозможно в силу целого ряда факторов, одним из которых является ядерное оружие. И на первый план выходят другие методы ведения войны, гибридные методы. И, соответственно, это проявляется в обострении как раз информационного, экономического идеологического давления на своих оппонентов в том в первую очередь в данном случае речь идет о россии со стороны транснациональных корпораций поэтому в россии сегодня ситуация чем-то напоминает предвоенную и даже начальную первую фазу военной 1914 года первой мировой войны учитывая что темп развития ситуации в 21 веке значительно выше, чем в начале 20 века, то надо полагать, что события будут развиваться намного быстрее. То, что в России начинает политизироваться общество, это хорошо заметно. И связано это с тем, что власть исчерпала экономический ресурс демпфирования э, недовольства населения. Оно вынуждено теперь перекладывать глобальные проблемы, проблемы экономики, Проблемы, связанные с санкциями на простое население. Ситуация для власти усугубляется еще и тем, что малоконтролируемая властью, поскольку является их базой, сообщество бизнесменов бизнес-сообщество, понимая сложность ситуации, понимая высокий риск того, что ситуация может вылиться в революцию, начинает интенсивно выкачивать деньги из России, и соответственно в том числе из бюджета и, соответственно, растет коррупционная составляющая, растет отток капитала и сужается поле для социальных программ. А это ставит необходимость перед властью для того, чтобы давить, продолжать население в налоговом отношении, усиление налоговой бремени и свертывание различных социальных программ, что приводит, соответственно, к тем событиям, которые мы сегодня слышим с точки зрения активизации населения. И этим обусловится политизация населения. Ближайшее будущее для России однозначно. Все это в процессе будут нарастать, потому что никаких механизмов для оккупирования этой ситуации нет. Да, особенно обостряется ситуация для власти в, том, в связи с тем, что если в 2014 году у Николая II все-таки идеологическая база для большинства населения, особенно офицерского корпуса, существовала, то сегодня таковой у нынешней власти нет. И если раньше раскол в отношении власти проходил в начале 20 века по линии офицер Нижний чин, офицеры были за власть, ну, условно говоря, в своей массе, за монархию, там, за какую-то республику и так далее, это временное правительство, то чины, нижние чины, они были однозначно против. Сегодня такой раскол проходит намного выше. Сейчас раскол идет по линии, скажем так, офицер, войсковой, полковник, войсковой генерал с одной стороны и очень узкий, высший круг генералитета, который связан с коррупционными составляющими различными, которые составляют другую альтернативу, которая держится за эту власть. А вот те, которые я назвал Полковники, войсковые генералы, это те люди, которые, те, те слои и ниже, которые не будут серьезно поддерживать эту власть, если возникнет острая ситуация. Таким образом, ну, я говорю, конечно, своей массе. Я не говорю там, что каждый конкретно Петров, Иванов, Сидоров. Не так. Своей это массе Понятно. Вот. И поэтому сегодня ситуация для нынешней власти намного хуже. И в этих условиях обостряется конвульсивность да. действий власти, обостряется, усиливается агрессивность э, власти, противодействие власти, против э, властных структур э, в части парирования конфликтов. И вместе с тем как, э, снижается э, потенциал интеллектуальный э, при, при принятии решения по тем или иным вопросам, потому что, с одной стороны, сжато время, с другой стороны, отсутствует ресурс, неясность обстановки. А с третьей стороны, просто сам сама, скажем так, как говорят американцы, IQ, э, персоналий, составляющий власть, низок. И он ну, не позволяет им принимать адекватные решения. Все это ведет ситуацию в России фактически к социальному взрыву, который может Они... состояться уже в 2020 году. Все. И все. Спасибо, Константин Валентинович. Роман Иванович, ну вы разговор слышали, представьтесь нашим зрителям, пожалуйста. Роман Иванович Ходяков, председатель Российской политической партии «Честно». Депутат Государственной Думы, 6 -го созыва, экс-кандидат президента России. Понятно. Что вы можете сказать по политической ситуации в России? Константин Валентинович обрисовал достаточно емко и, по-моему, не упустил ни одного аспекта. Хотя, будем говорить так, он никак не коснулся, будем говорить, обычных граждан. Что у них на уме и к чему они готовы. Вы, так, знаете, как ну, в вы, я... какова сегодня внутриполитическая ситуация в России, Романович? Я хорошо послушал Константина Валентиновича. Вот скажу, что полностью, большинство с его словами полностью согласен. Но, конечно, если мы говорим, что происходит сейчас в стране, мы в первую очередь должны понимать, что происходит и в душе, и реально в экономическом состоянии обыкновенного гражданина Российской Федерации. Если мы с вами выйдем из Москвы и поедем с вами в деревню, наши, села, наши города, наши губернии, которые за 100-200 за километров от России, вот там от, реально крах. От Москвы. Да, от Москвы. От Москвы, извините, пожалуйста. Там реально крах. Вот если бы наши депутаты, Государственные думы, Советы Федерации, наши чиновники Почаще бы приезжали в деревню, в то Они бы понимали, что сейчас зарплата минимальная обыкновенного человека Это 7-10 тысяч рублей в регионе 7-10 тысяч Вы знаете, я был в Тамбовской области в, одном, в одной деревне вы представляете, почтальон, почтальон получает 5 тысяч рублей и на велосипеде объезжает 2-3 деревни, 5 тысяч рублей. Как вы думаете, можно за 5 тысяч рублей прожить? Ну, Роман Иванович, нашим депутатам некого вы же понимаете, они обсуждают на всех, кто в в Украину. Вот я вот, представляете, страшно, как человек выживает за 5000 рублей? Выходил, а помогает мне едой, другая ремонтирует велосипедку, Как приходится вы выживать. Экономическая, экономическая, экономическая ситуация сейчас в нашей стране очень плохая. Мы смотрим на средний класс, но мы никуда никогда, будем говорить, Чиновники высокого ранга, они не смотрят, что творится внизу. И народ сейчас, он выживает, поэтому растет с каждым днем большое недовольство правительству и руководству нашей страны. Мы должны развивать сейчас именно в деревнях, в селах, поднимать там экономику. Мы должны строить там для них рабочие места. И тогда народ из городов, будет возвращаться с деревни, откуда он сейчас бежит, просто бежит, молодежь там не остается. Сейчас реально наступило вот то, как говорил коллега, да, час пик, когда народ уже настолько взбешен э, к отношению к власти, и что власть не смотрит на народ и не хочет понимать проблемы народа, Раньше, да, если мы с вами вспомним советское время, раньше было будущее. Раньше обыкновенный человек мог строить какие-то планы на будущее. Он знал, сколько он зарабатывает в месяц. Он знал, сколько ему надо отложить, чтобы поехать на море. Сколько надо отложить, чтобы одеть детей в садик, в школу. Сейчас этого нету Народ сейчас живет одним днем, просто чтобы выжить. А это причина. В первую очередь, что власть и чиновники, и наши бюрократы не думают обыкновенном, обыкновенном народе. И не будут думать. Люди брошены, вот реально люди сейчас брошены на производ судьбы. Выживайте как можете. Денег нет, но вы держитесь. Да, денег нет, но вы держитесь. Хорошая крылатая фраза. А если хотите, хотите много денег, идите в бизнес. Да. Наши уважаемые учителя, нечего, учителя, и нечего учителя, учителем учителям быть идите деньги зарабатывайте, понятно? Да, да. Помним эти первые, как не помним. Спасибо, Романович. Александр Иванович. Вот два ваших предшественника описали один ситуацию, как говорится, в соответствующих структурах, другой очень правильно показал реальное обнищание народа. Ну вот посмотрите, Александр Иванович, развелось колоссальное количество всяких разных групп и групп, группочек. Там, то ли это патриотизмом Великая Россия страдает, то ли это самое 10 там, сталинских ударов Зюганова или Зюгановских ударов, то ли появляется и сожительство с властью, как некий новый социализм. Скажите, Александрович, как вы думаете, для чего фрукты стали появляться? Ой. Трагедия России, вот моей страны любимой, в том, что до сих пор она не имеет мощной, конструктивной, прорусской оппозиции. Ее нет. Все, что создано за 20 лет, это имитация. Это, имитация, это легенды прикрытия. Это делание видимости, что что-то происходит и так далее. Правильно коллеги сказали. Если посчитать те потери, которые мы понесли с момента в социальной сфере, я думаю, что э, Гитлер в гробу переворачивается от счастья. Это же немыслимо. Ну, да. Это немыслимо. Богатейшая страна мира... Собирает деньги на спасение больных детей, поскольку у него родители нищие, по СМС в телевизоре. Это что такое? И при этом мне говорят, что Советский Союз – это зло, Сталин – варвар, и, э, дескать, там творилось э, невозможно, а э, нынешний президент наш уважаемый говорит – в Советском Союзе, кроме колош ничего не было. Ну да. Гагалина это... не было. И, кстати, Константин, Александр должен вас поправить, не про русское нам нужно партия, а про советское, коммунистическое. Про, -про советское, да, про советское. Дело в, чем. Дело в том, что, ну, правильно, вот Роман говорит, что э, почтальон получает 5 тысяч. Если почтальон получает 5 тысяч, а депутат, а депутат 500 тысяч, значит, это... Купленная власть. А кем она куплена? Мы сами все прекрасно понимаем. Такого быть не может априори. Априори. Видите, Александр Иванович, я уже вам говорил, я послушал сегодня одну британскую радиостанцию, которую потирает. И говорят, что в сентябре, осенью сдавшиеся силы сметут, так сказать, тоталитарный режим. Они уже страну нашу делят. Я, честно говоря, вот у, может мне кто-то объяснит из умных людей. Э, а чем отличается Дмитрий Анатольевич Медведев от Навального? Принципиально он чем отличается? Да, как вот черт это... желтый от черта синего. А Или наше правительство. Чем? Ну что, наше правительство и в том числе президент, которые увеличили пенсионный возраст? Не потому, что денег нет, а потому, что МВФ нагнул. Что, мы не видим, что наше правительство работает по указке МВФ? Я вообще не понимаю, зачем им менять эту власть. Вот вы мне объясните, зачем менять эту власть? А есть такой господин Белковский, он выразился довольно ясно, что слишком большая по территории страна, на ее территории должно быть 7-10 разных государств. Вот, вот. И тогда, это, да. у меня, и тогда у меня вопрос. А, вот а, люди во власти, включая силовиков и так далее, которые пошли по принципу, котел закипает, надо задраивать все клапана. Они понимают, что чем сильнее они задраивают эти клапана, тем мощнее будет взрыв. Это их а, не интересует. Это, а, я вам объясню, в чем дело. дело. дело Александр том, что... вы поймите правильно, мы с вами здесь пытаемся рассуждать, о неких ну, общегосударственных позициях. А ведь эти люди этих позиций их не интересуют. Их интересует количество купонов, которые они состригут в своего кресла. Это, это, это все понятно. Речь о другом. Вот правильно сказал, что такое впечатление, и Константин Валентинович тоже сказал, что вот это ощущение такого оврала, и надо сматываться, и вот эта коррупционная составляющая, и так далее. Значит, режим хватай мешки, вокзал отходит. Вот, значит, будущее страны не интересует. У меня вопрос власти. Если вы довели ситуацию, даже по официальным данным Росстатам, больше 20 миллионов людей находятся ниже уровня... Ну как же, уровень жизни в нашей стране повысился на 0,1%. Колоссальное... Так, вы что, Александр 0,1%. Ай-яй-яй. А мы говорим, что все ухудшается. Ну надо же. Тогда у меня вопрос к власти. А вы, вы э, э, какой реакции общества ждете? Любви? А, а нас, честно говоря, не интересует их ожидание. И вот отсюда мой второй вопрос. Товарищи дорогие, а что нам делать? Ждать, пока нас э, закопают в гроб, пока нашу страну окончательно раздербанят? И будем утверждать, ну что мы можем? Мы же так, у нас не власти, не ни силы, ничего нет. Так что нам делать, Константин Валентинович? Ну, не слышит меня, видно. Алло, алло. Да. что же нам делать, Константин Валентинович? Я... Ладно, Я хорошо, не понимаю, настра... настраивайте звук. Ну, надо четко понять, как и в далеком 1917-м. Месяц Алло. Да-да, слушаю вас. Слышаю? Да. Говорю, я начинаю это. Ну, что делать? Делать так же, как в далеком 1917 м В октябре Первый. или в феврале. В октябре, конечно. В очередь, первую очередь. Надо четко понять, что реальная сила, которая способна будет решить задачу спасения страны, представляет собой симбиоз силовиков и реално патриотической оппозиции. Вот это символс. Значит, соответственно, надо четко понимать, что главная задача при этом будет представление обществу трех, вернее, двух основных компонент. Первое ⁇ это идеи принципа возрождения страны. Второе ⁇ это идеи экономической системы, которые должны будут обеспечить восстановление страны, за которую будут драться. Надо четко понимать, что никто из людей, простых людей, на основе массы людей, населения, вникать э, в научные изыски не будет. Все так, это вещи и вещи я. должны быть представлены обществу на лозунговом уровне, но эти лозунги — это система лозунгов, которая да, должна... Я не говорил этого. Это я, это я... говорил. Но это вы говорите. Эта система должна быть достаточно проста, которая... Была, должна отражать чаяние интересы основе массы населения с, том, с тем пониманием, которые у них сегодня сложились. Понятно. Либо... Второй момент. Значит, должна быть четко сказано, какая должна быть идея экономической системы. Вот патриотическая оппозиция должна это сформировать и представить. Но Причем, я не можно... уже сделал. Постойте. Я вас не перебивал. Второе, значит, причем, значит, та сила, потому что представлять будет очень много группировок вот таких, на таком уровне э, для населения, вот. причем, значит, та сила, которая это представит, это не обязательно будет организационно мощная там или еще что-то, не обязательно совершенно, это сила, которая должна лицетворять, идею возрождения страны, которая будет, эта идея, принята большинством населения. Или хотя бы, значит, активная часть большинством активной части населения. И второе, силовиками. Силовики, оказавшиеся в ситуации революционного взрыва, первое, что будут делать, это будут искать альтернативу. Никто из нынешних силовиков, в том числе самых высших, оказался в положении Беркута и Беркутовцев на Украине. Поэтому они будут лихорадочно искать, на кого сориентироваться. Тогда, на Украине, им было ориентироваться не на кого. И весь, грубо говоря, пассивной силой. Если будет представлено вот такое активное знамя, они быстро станут в строй под это знамя. И решат, и дадут этому знамени ту силу, которая решит и обеспечит, решит, обеспечит победу. Собственно говоря, я ничего нового не сказал. Это все рецепты великого Владимира Ильича Ленина. Совершенно верно. Вот, что нам надо делать? А вот что представлять, социализм или что-то другое, или как еще по-другому формулировать, это еще надо обсуждать. Это должно Но быть... Мы, нам уже нет пример, там, времени ...тщательного анализа. Да. Нам уже нет <с времени <с обсуждать, нам делать надо. Да. Роман Иванович, что делать будем? Ну, если мы будем... Пикеты, демонстрации, ничего хорошего с этого не вылится почему мы прекрасно с вами прекрасно понимаем что со стороны Европы со стороны Америки здесь очень много тех группировок которые только этого и ждут для того чтобы сделать то что они сделали в Украине да? это оранжевая революция это по 1000 гривен каждому там а у нас по 1000 рублей дадут вывезут из сел из деревень тех людей реально кто не заинтересован не в политике, а кто конкретно заинтересован в собственном кармане. Здесь, понимаете, ни пикеты, ни демонстрации, ни митинги ничего не помогут. Мы прекрасно с вами понимаем, чтобы Алло, изменить я отвечаю, ту больше систему, чтобы изменить ту систему, которая сейчас есть и к чему это все привело, здесь надо кардинальное решение. Кардинальное решение – это парламентские наши партии должны... Уйти в отставку и дать новым политическим, новым свежим силам, реально предоставив свои программы, реально предоставив, к чему они идут, объяснив это обыкновенному народу, надо проводить выборы. Выборы в парламент, выборы во все органы власти. И вот новые политические свежие силы, предоставив свои программы, они и должны войти как новая новая политическая сила для того, чтобы навести порядок в нашей стране. Все остальное, это все демагогия, это нереально невозможно. Но, чтобы новые силы прошли, здесь и народ должен быть не пассивным, какой он сейчас есть. Сейчас народ как думает, да? Не пришли мы на выборы, какая нам разница, все равно за нас проголосуют, все равно за нас все решат, правильно? А Нет, это, неправильно. Это, не это, согласен с вами, Александр. Это, это минус, минус. Почему? Когда народ не идет на выборы, то за народ голосуют наши чиновники, голосуют наши избирательные комиссии. Это понятно. Так вот, Александр Роман Иванович, могу вам сказать свое мнение. Никогда парламентская борьба не приводила к кардинальному улучшению жизни народа. Не было такого за историю человечества. И парламентские иллюзии вместе с розовыми очками надо выкидывать на помойку. А решить вопрос может только всеобщая политическая стачка. Слушаю вас, Александр Иванович, что нам делать? Вы знаете, я хочу чуть-чуть продолжить то, что сказал Константин Валентинович. В 1917 году, условно говоря, нашим дедам, удалось невероятное. Красный проект был настолько привлекателен для всего мира, что он пробил себе дорогу в совершенно чудовищных условиях. И казалось... Штыком что, мы, штыком и саблей. Совершенно верно. что Казалось, что лежащая на боку Россия уже ни на что не способна. И вдруг вот это. Сегодня, когда мы анализируем с вами которые происходят в европейских странах, в тех же Соединенных Штатах Америки и так далее, везде картина одна и та же. Социалка скукоживается, народы выбрасываются на свалку и так далее. Должна появиться политическая сила вот, в вашем лице, может быть, там организации ваши, которая сформулирует новый проект, новый красный проект, который сегодня, я в этом убежден, востребован во всем мире. Мы это уже кризис, сделали. Потому, потому что кризис, который э, уперся в пределы роста глобально по всем направлениям, будь то экология, производство и прочее, прочее, выход из него, мы же это видим, хотят найти в войне. И она сформулирована против России, за счет России и на обломках России. Вот этого нельзя допустить. Нельзя допустить. Ну, коммунисты, Но, как я, всегда, будут драться на два фронта. И против врага внешнего, и против врага внутреннего. Я, я считаю, что нынешние политические партии, они... Ну, это имитаторы же, да? Да поэтому, все, без исключения. Все поэтому, парламентские партии – это имитаторы. Поэтому с ними-то уже как раз все понятно. Но Власть они не отдадут. Власти они не отдадут, потому что они интегрированы в нее. Они, они плотят от плоти от того, что происходит. И здесь речь идет вот о чем. О том, что вот это пугалки, что вот там оранжевая революция. А какая, собственно говоря, оранжевая революция? Я не верю в то, что за Навальными, Яшинами и прочими... Нет, хочу... вот, здесь, вот здесь вы немножко неправы, Александр Иванович, на мой взгляд. Дело в чем? Народный протест против плохой жизни всегда стараются оседлать определенные силы. В том числе вот, Навальный. Вот, вот на Украине просто... это удалось. Вот вы, вы, вы просто чуть-чуть раньше времени меня перебили. И я как раз и хотел сказать то, что как правило, во многих странах результатом этого пользуются субстанции, которые не тонят. Вот это политическое говно, вы извините меня. Ну, а что, извините, и, уж, есть. И, и уж если, если кто-то, кого уже достала ситуация, действительно готов куда-то выйти, то хотя бы посмотрите, посмотрите, за кем вы идете. Ну так в -то и ну, дело, что если кто... нет предложения другого. Идут за тем, кто дает такое предложение. Да вот он же твой не твой дает мне программы, что нет. Даже если это козел-провокатор, да, который вводит стадо да. Баранов на путь. Но вот здесь, Александр Иванович, я могу так сказать: та партия, которая должна будет суммировать этот протест, направить его в русло классовой борьбы, не должна иметь никакого отношения ни к одному институту сегодняшней власти. Только это тогда ей люди поверят. Да, когда да. Эти, вот, будут, правы. Да. вот когда люди будут работать рядом с ними, и когда они будут предлагать ясные и четкие решения. Никакого сотрудничества с буржуазной властью. Никакой поддержки соответствующим властным структурам. Мы берем дело о на защите нашей страны в свои руки. Вы нашу страну продали, вы нашу страну разорили, вы нашу страну готовитесь разорвать на куски. Нет вам доверия, нет вам никакого снисхождения. Всеобщая политическая стачка с требованием долой капитализм, да здравствует социализм. Вот это единственное, на мой взгляд, что может решить вопрос. Если товарищи со мной не согласны, пожалуйста. Я еще раз говорю, я, соответственно, эту тему разработал в своей книге под названием К вопросу о теории социализма. Я это показал, я исследовал там, значит, все мысли, которые, начиная, будем говорить, с Аристотеля, Аристоника Пергамского, понимаете, ли, Томаса Мора, Томаса Компанеллы и так далее и тому подобное. И я ясно и четко показал, в чем э, практика социализма в нашей стране э, была слабая, почему ее удалось вернуть назад капитализм. И весь вопрос как раз в частные собственности за средства производства. Вот, что надо немедленно убирать из жизни. И вот тогда мы сможем дальше выстраивать социалистическую экономику, так, как это делал Иосиф Виссарионович. И за 10 лет в полной блокаде он это смог сделать. Сейчас наша ситуация облегчается тем, что есть ракетно-ядерный щит, и при соответствующем контроле над ним внешняя агрессия будет исключена. Более того, в стране нет больше такого сословия, как казаки. Значит, исключена и возможность гражданской войны. Не случайно, будем говорить, ударная сила белых армий – это казачьи войска, у которых отобрали землю для мужиков безземельных. Вот они пошли воевать. И как только казачьи атаманы были разгромлены, Мамонтовы, Шкуропот, Косторный, Дутов в Оренбурге, Аненков в Семеречи и Семенов на Дальнем Востоке, гражданская война прекратилась очень быстро. Остатки белогвардейцев в Крыму не отсиделись. Даже в условиях того, чтобы их поддержать, начало войну против Советской России и Польши. Но сначала разобрались с Польшей, а потом закончили с Франгией. Сегодня такой ситуации нет, и напрасно нас пугают гражданской войной. Нет противоборствующей силы, которая пошла бы воевать не за деньги, а за идею. Тот, кто идет воевать за деньги, за деньги будет убивать с удовольствием, а умирать за деньги он не хочет. Наоборот, он всегда стремится присоединиться к победителю. Как мне однажды сказал один командир Ромона: если у вас будет 500 человек, мы вас разгоним и Если если вас будет 5000, мы к вам присоединимся. Вот так мне было сказано однажды так, в приватном разговоре за рюмкой чая. Проведила. И поэтому я думаю, что время конференций давно уже прошло. Основные положения до нас сформулированы. Нам надо всего лишь навсего было сделать э, развитие дальше этой идеи э, на сегодняшнюю реальность. И мы это сделали у нас на ледоколе. Поэтому сейчас мы поставили задачу выстраивать систему пролетарской солидарности, поддержки политических требований забастовщиков через наши средства массовой информации. Для того, чтобы через систему пролетарской солидарности родилась диктатура пролетариата. Только она может справиться с диктатурой буржуазии. Если я не прав, можете меня поправить. Исчерпывающее изложили свою точку зрения. Ее нужно, я думаю, что очень важно, чтобы вот эти вот работы, да, особенно вот книга, о которой вы говорите, да, чтобы она. Ну, прошло страниц. а не а важно, какая разница. Ленинское правительство помещалось на одном диване, кстати говоря, поэтому надо распространять то, что вы в этой своей работе сформулировали. Поскольку в условиях информационной оккупации, а мы живем в условиях информационной оккупации, ну, включите любой телевизор, Украина, Украина, понятно, Украина, понятно. Украина. Нужно давать вот то... По-моему, что... не только телевизор, уже из унитаза доносится слово «Украина». Совершенно верно. Роман Иванович, каково ваше мнение по этому вопросу? Вы хорошо сказали, что даже из унитаза. знаете, я почему и перестал ходить на политические ток-шоу, так как мне в личке люди начали писать. Роман Иванович, ходите лучше на те ток-шоу, где говорят о людях. Говорят о проблемах внутри нашей страны. Народ устал слышать, что творится в Украине. Что творится в Молдавии, что творится в Европе, в Америке, в Сирии. Я вот, вы знаете, очень много раз нашим психам, э, руководителям и тем, кто связан с нас, говорил, давайте показывать, что происходит у нас внутри страны. Давайте это обсуждать. Давайте находить диалог. Давайте, чтобы народ нас э, на, слышал и знал, что мы знаем, что происходит внутри нашего региона. Какие есть проблемы. Какие Знаете, эти, я, на, значит, Роман Иванович, вы меня простите, но я назову все проблемы, которые есть в любом регионе. Во-первых, это цены на жилье. Второе, это уровень жилищно-коммунальных платежей. Третье, это возможность лечиться. Четвертое, это возможность учиться. И пятое, беспокойство за будущее своих детей. Любой регион бери. Вот они они. Эти пять проблем. Других нет. Вот и надо находить пути решения в этих всех проблемах. А, а пути решения одно, потому что это следствие капитализма. Убираем капитализм, и все эти проблемы решаются сами собой. В процессе выстраивания социалистического производства. Согласен, согласен. Вот так. Понимаете, вот сейчас нам нельзя мельчить в этом плане. Можно устраивать хоть каждый день митинг, сегодня против, вот как завтра в Новосибирске, против повышения цен на горячую воду. Да ну, это бесполезно, мы с вами это, это, прекрасно, мы это с вами прекрасно понимаем, что это все бесполезно. Это глупость, это не просто бесполезно, это глупость. Вместо того, чтобы решать вопрос, ставить вопрос кардинально, сознательно вот эти старые партии, они выводят людей по блошиным вопросам, в первую очередь для того, чтобы отбить у людей желание вообще ходить на массовые мероприятия. Потому что они смотрят и говорят, ну что, ну, что, ну приняли резолюцию. Через пять минут после окончания митинга эту резолюцию кинут в Урлова. И все. На этом кончилась гражданская война. Понимаете, в чем дело? Короче говоря... Я думаю, что пора нам уже, как говорится, в этом деле выстраивать некую общую задачу для себя. И это первая задача, это ликвидация капитализма в нашей стране. Пока мы капитализм в нашей стране не ликвидируем, мы ни одной проблемы не решим. Я думаю, товарищи, что здесь дальше не о чем говорить. И вот здесь я думаю... Прошло время попрощаться с вами и просить вас по-прежнему. Думайте, товарищи, думайте. Ваша судьба в ваших руках. За вас ваши проблемы не решит никто. Или вы сами решите свои проблемы. И решите так, как решили наши деды в октябре 1917 года. Или у нас не будет страны. Ее разорвут на куски, и на ней будут танцевать белковские, Платошкины, Стариковы, Зюгановы, черт знает кто еще. И все будут рассказывать, как они хотели добра, а вот у нас плохой народ, и он нас не слушался. Не ходил на наши мероприятия. Давайте, товарищи, брать дело нашей страны, освобождение нашей страны от гнета в наши свои собственные руки. Думайте, товарищи. Спасибо вам, Александр Иванович, за то, что приняли участие в нашей передаче. Не очень хорошая связь и у Константина Валентиновича, я бы с удовольствием его поблагодарил бы за хороший анализ. И Александр Иванович отключился, и тоже я крайне ему признателен за понимание ситуации. До свидания, товарищи. С вами был я, Марк Соркин, информация «Литокол».